То есть, короче, как, э, э, он достал стрелу, но там не было дырки в штанах и не было крови. В смысле? Вы че Где дырка в штанах, где кровь? Ты что, шутишь, чел?